Чего добьется Навальный с помощью митингов? Часть третья. Мирное влияние митингов. Мирное влияние акций протеста можно разделить на два типа. Первое – информационное. Второе – принудительное. В информационном влиянии власть самостоятельно принимает решения на основе информации, которую они получили от людей, выражающих недовольство. То есть люди выходят на митинг или участвуют в других акциях протеста для того, чтобы власти оппозиционные политики обратили на них их проблемы внимания, доказывают, что проблемы значительны и актуальны. В случае принудительного влияния протестующие принуждают власть решать проблемы. В любом случае, сначала начинается протест против создавшихся условий. Об условиях существования власть может как знать, так и не знать. Далее, через прессу или другие доклады, информация так или иначе попадает во власть. После этого власть оценивает ситуацию и решает либо принять меры по исправлению условий существования протестующих, либо бездействовать. Власть также может бездействовать, если информация не дошла до нужного эшелона власти. В таком случае решительно настроенные протестующие усиливают давление. В конечном итоге это приводит к тому, что власть получает дополнительную информацию о народном недовольстве и принимает решение. Как видим, здесь есть цикл. Протестующие могут усиливать давление до тех пор, пока либо их силы и решимость не истягнет, либо власть не предпримет меры по исправлению ситуации. Так как целью информационной акции протеста является донесение до власти информации, то главной составляющей такого донесения является способ донесения. При этом, с точки зрения источника информации, могут быть использованы первое, Личное обращение в органы государственной власти 2. Большие массы людей третье, Авторитетные у граждан лица Четвертое. Контролирующие или авторитетные полномоченные органы, в том числе международные. Пятое. Пресса, блоги, каналы на ютубе, прочие площадки. Шестое. Наружная агитация граждан. Седьмое. Длительные протесты. Восьмое. Особенные протесты, такие как голодовки, вандализм и прочее. В качестве личного обращения могут выступать письма коллективными обращениями, петиции. Письма, написанные авторитетными гражданами, могут быть опубликованы в прессе в качестве открытых писем. Аналогично могут использоваться открытые петиции. Большие массы людей могут собираться на митинги, устраивать пикеты. Полномочные лица могут устраивать проверки. Авторитеты могут давать информацию в прессу или сами выступать на своих площадках. Массы граждан такая как футболки, наклейки, плакаты. Разумеется, могут быть и особые акции, такие как голодовки, вандализм, оскорбительные или эксцентричные выходки. Авторитеты могут участвовать в выборах и становиться полномочными лицами. Разумеется, полномочные лица могут получать письма и устраивать проверки более эффективно именно под контролем общества, а не сами по себе. Способов много. Однако все они могут быть направлены больше на привлечение внимания власти, оппозиционных политиков, прессы и, как следствие, обычных людей, что влияет на власть в информационном плане и через рейтинг. В случае построения эффективной демократической системы контроля власти, данные меры могут быть чрезвычайно эффективны. Однако во многих случаях их эффективность близка к нулевой. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Автору будет полезно видеть, что вам нравится. Это будет его мотивировать на работу над другими видео этого канала.